Ситуация с коронавирусной инфекцией такая, что действительно среди моих знакомых очень много заболело, в том числе и докторов, потому что мы очень тесно общаемся с пациентами, особенно мы стоматологи, как и вы, воры, вот. и мы, наверное, находимся ближе к человеку, чем кто, кто бы ни был. И работая во рту, все равно имеем прямой контакт с слюной, все равно как бы мы не защищались, мы не застрахованы на 150%, если мы не в противочумном костюме абсолютно. И вот такой вопрос поступа... такие вопросы поступают от людей, что после инфекции, после заболевания и во время заболевания пропадает обоняние. У некоторых оно пропадает на очень короткий срок и быстро восстанавливается, а у некоторых оно пропадает и спустя там две-три недели не возвращается. Какие ваши вот на этот счет сейчас наблюдения, комментарии? Когда а, новая коронавирусная инфекция только появилась и когда Начались первые случаи заболевания, весной, соответственно, да, в конце зимы. Пациенты уже начали жаловаться на то, что очень часто как раз-таки пропадает обоняние. И об этом много было свидетельств, много публикаций, но официальная статистика, на тот момент. Может быть, она сейчас уже изменилась, я ее так прям плотно не изучал, потому что идет сейчас массово, конечно, исследование в этом направлении вообще по коронавирусу. И чуть ли не ежедневно поступает какая-то новая информация. Какая сейчас статистика по именно аносмии? то есть отсутствие обоняния называется анусмией, а снижение обоняния называется гипосмией. Угу. А, но вот на тот момент, на тот момент, официальная зарубежная статистика а, говорила, что на самом деле а, снижение обоняния не является каким-то там, например, патогномоничным признаком. То есть, то есть естественно, патогномоничным он и не будет. Но они утверждали, что обоняние страдает всего лишь у 20% процентов, пациентов. У 20% и не может считаться показателем этой инфекции. Мы уже тогда видели, что это не совсем так. И обсуждали mm -hmm. это и среди врачей, между, коллеги между собой. Я со знакомыми врачами часто эту проблему обсуждал. Вот. И мы сейчас видим, когда уже массово тоже а, пошел поток переболевших пациентов, mm -hmm. пациенты сами приходят и первым, что говорят, да я понял, наверное, это был коронавирус, потому что у меня пропадало обоняние, но у меня больше ничего не было. У меня пропало неделю, не было и все. Ну вот был коронавирус. То есть пациенты сами приходят и уже отмечают, что это... Чуть ли действительно не потокномоничный признак, они даже не задумываются ни о какой статистике, и нам говорят да, где не было обоняния, пользует коронавирус. Можно я? И так говорят, можно, да, да, да. можно я уточню, а потогномоничный, ну просто чтобы перевести для всех, это свойственный конкретно для этого заболевания, обязательно. Да, да, да. Угу. да. Именно конкретный для данного заболевания. Поэтому, конечно, отсутствие обоняния не может считаться патогноманичным признаком, но и статистика, это, конечно, не 20%. То есть, мы видим по переболевшим. И э, кто болел, они сразу приходят. Ну, вот у меня единственное, что обоняние не пропадало. То есть, все равно люди, э, которые э, болели коронавирусом, они все равно первым, что называют, это отсутствие обоняния или его снижение. То есть, как бы это в народе э, сейчас распространено очень широко, как один из ведущих признаков. И поэтому, так как пациенты приходят и говорят сразу про обоняние, мы можем статистику для себя какую-то вести. Вот я вижу статистику вообще ну, с точностью до наоборот. 80% случаев коронавирусной инфекции протекает с нарушением обоняния. И только 20 без. А вот вопрос, как много вообще заболеваний, при которых протекает обоняние? Это свойственно для гриппа, ОРЗ, я не знаю, там, гайморита, аллергических синуситов? Ну, просто вот как много заболеваний? Вот, да, совершенно верно. Вот все, что вы перечислили, все, что вы перечислили, может протекать с нарушением обоняния. Но здесь, почему... Я как бы охотно согласился вот на сегодняшний этот эфир, mm -hmm. потому что мы должны дать слушателю понимание того, что за обонянием далеко все не так просто. И чтобы было понимание, из-за чего это происходит. Вот все, что вы перечислили, аллергически. Но у нас у всех был острый насморк, сопли. Yeah. Да, у каждого. Мы все болели обычными соплями. Что происходит, когда заложен нос? Мы чувствуем с вами запахи? А, ну, снижение, но в целом все равно как бы... Снижение, либо даже полностью. Ну, как бы, да. если сильный запах, мы его почувствуем. Иногда полностью даже уходит это обоняние. То есть, э, Извращение запаха такое может быть? быть, да. То есть по-другому он как-то работает. Но да, есть... аллергические риниты, острые риниты. Почему это происходит? Да потому что в носу возникает отек. А обонятельная зона в носу, mm -hmm. на слизистой, она расположена высоко в полости носа, высоко а в области верхней, не даже не средней, а верхней носовой раковины. Mm -hmm. Там слизистая имеет обонятельные рецепторы, которые воспринимают запах, то есть воспринимают вещества. Mm -hmm. Так вот... Если в носу воспаление и отек, то пакучие вещества просто механически не могут достичь вот той самой обонятельной зоны. Они ее не достигают. И поэтому они не достигают тех самых рецепторов, и мы запах не ощущаем. Либо он резко у нас, эта функция снижается. Второй момент. Такие тяжелые инфекции, как грипп. Здесь... Механизм может быть другой. Грипп, он а, обладает определенной нейротропностью. Ведь у гриппа а, очень выражен интоксикационный синдром. И грипп а, очень часто вызывает нейромышечные осложнения. А, у артистов, например, если была голосовая нагрузка, mm -hmm. грипп может вызвать, скажем, параличи или парезы гортани. Okay. Да, то есть, когда... Одна голосовая складка перестает двигаться или двигается в меньшем объеме. Также грипп может поражать и обонятельный нерв. И тогда причина снижения обоняния или его исчезновения совсем другая. Она носит нейрогенный характер. То есть это не из-за того, что отек в носу, а это поражение нервно-рецепторного аппарата, который сам воспринимает пахучие вещества, молекулы, и пахучие вещества достигают обонятельной зоны, но нет их восприятия, рецепторы не воспринимают, потому что поражен нерв, и тогда уже требуется совершенно иное лечение, нужна стимуляция нерва, вот, например, там, большими дозами витаминов В, там... Какие-то еще другие препараты применяются, там целый комплекс мы расписываем обычно. И если правильно и хорошо полечить, <свят> чаще всего такие нейрогенные нарушения обоняния, они проходят. У некоторых пациентов, у меня была пациентка, но она была не совсем пациентка, это был наш фельдшер в Амхате имени Горького, где я проработал где-то 11 лет в медпункте, uh -huh. Вот И у нас там был фельдшер. И она мне как-то уже возрастная очень женщина, ей тогда было за 70 далеко. Она говорит, ой, Лев мы что-то разговаривали. Да у меня же обоняния нет уже лет 10. Uh -huh. Говорит, я переболела гриппом, и обоняния у меня нет. Uh -huh. Я говорю, как так нет? Я говорю, давайте попробуем полечить. И представляете, я и назначил вот эту нейротропную терапию. Угу. То есть, разные вещества, В, там еще что-то. То есть я и расписал целый комплекс. И вы представляете, у нее через месяц обоняние восстановилось. Прекрасно, так руководство. Это нонсенс. Это вот... То есть я сам не понимаю. Как это может быть при таком длительном анамнезе, да? Uh -huh. Что нерв не работал. Но, говорит, вы волшебник, у меня вернулось обоняние. Правда, не стопроцентно, но она хотя бы хоть стала что-то чувствовать. Вы представляете, при таком длительном анамнезе. Ну, вы на самом деле И... волшебник, это правда, я вам буду. Ну, хватит меня смущать. Это правда. Давайте вернемся вот. к коронавирусу. <свят> я раньше я... говорил, я не волшебник, я только учусь, но мне теперь так неприлично говорить, понимаете? Поэтому я вообще не знаю, что тогда отвечать в таком случае. <свят> я, вам, я вам расскажу. Я обычно говорю, давайте сделаем вместе селфи, <свят> <Да>. <свят> чтобы Хорошо. у человека остаться на память. А, так вот, вернемся к коронавирусу. И... Так... Ага. Да. И я вот подхожу как раз теперь к коронавирусной инфекции угу. и к третьему варианту, к третьему варианту нарушения обонятельной функции. Это самый сложный вариант. Угу. Коронавирусная инфекция считается, ну, может тяжело протекать. И она может запускать так называемый ДВС-синдром. Это диссеминированная так называемая внутри сосудистое свертывание когда кровь начинает сворачиваться внутри сосудов, mm -hmm. начинается нарушаться, начинает нарушаться микроциркуляция в органах и тканях. То есть, очень сложная проблема, из-за которой почему при коронавирусе а, сейчас широко используют прямые антикоагулянты. Uh -huh. Почему их там тот же или еще какие-то там а, не найти сейчас в аптеках. Все, хотя это официально в схемах нет, но когда начинаются тяжелые формы течения, антикоагулянты дают. Mm -hmm. Так вот, при, доказано, что коронавирус имеет и нейротропное, очень сильное влия... воздействие нейротропное, то есть он тропен да, к нервной ткани, то есть любит, да, чтобы слушатели понимали, любит нервную ткань и сосуды он любит. И он поражает еще и сосудистую стену. И сосудистая стенка начинает быть проницаемой для эритроцитов. То есть эритроциты, стенка в норме сосудистая не пропускает эритроциты, а тут она становится проницаемой для сосудов. И это происходит в головном мозге. И у нас развиваются процессы, которые приводят вот к таким энцефалитам. Перевожу, да, энцефалит – это воспаление, ну, по факту, Мозговых оболочек, да. Да. оболочек мозга. Угу. Да, вот энцефалиты, а, да, и а, воспаление в белом веществе мозга, и а, из-за вот этого воспалительного процесса в головном мозге поражается и обонятельный центр в том числе. И тогда снижение обоняния у нас носит центральный характер. Но тогда помимо этого у пациента, безусловно, имеется еще и другая симптоматика. И на первый э, план выходят совершенно другие симптомы. Это головные боли, это панические атаки, это... Э, Иногда нарушение, дискоординация в пространстве, это выраженная утомляемость и слабость, на что сейчас очень многие пациенты наши, перенесшие инфекцию, как раз-таки жалуются, говорят, у меня дикая слабость, я две недели не могла ничего делать. Это вот как раз-таки вот эти все сосудистые поражения и поражения в головном мозге. Так вот, хотел что-то сказать очень важное. Про обонятельный нерв, Что-то мысль ушла. А? Связано что-то с обонятельным нервом или участками, отвечающими за обоняние? Да, это уже будет непосредственно связано с обонятельным центром, который уже, естественно, то есть нерв не поражен, а именно поражается уже центр в головном мозге. Mm -hmm. Вот. И на первое место будет другая вот эта симптоматика, более тяжелая. А, вот что я хотел сказать. Выходит на первый план вот эта более тяжелая симптоматика у пациентов. У меня была пациентка, перенесшая коронавирусную инфекцию, я, честно говоря, уже не помню, она пришла с какой-то моей фаниатрической проблемой на самом деле, вот, но она мне рассказывала, говорит, что действительно, говорит, на нервную систему влияет очень сильно этот вирус. Говорит, мало того, что у меня была дикая слабость, я долго ничего не могла делать, я сейчас только прихожу к себя, но, говорит, я еду за рулем, и вот я вроде еду, еду, еду, и вдруг я понимаю, что я еду по встречной полосе. Понимаете? Она говорит, то есть иногда вот э, спутанность какая-то сознания происходит до сих пор. То есть вот такие вещи. Говорит, я быстро раз. Ну, то есть она даже не замечает, как она на эту встречную полосу выезжает. То есть вот такие центрального происхождения идут нарушения. Об этом сейчас очень говорят. Поэтому, да. Поэтому при коронавирусе очень неоднозначная проблема снижения обоняния. Она требует очень тщательной диагностики. То есть это уровень носа просто, и сохраняется просто отек в носу. Ведь коронавирус тоже обычным насморком иногда сопровождается. Посопливились и все. И там может сохраняться отек. То ли это уже на уровне нерва, то ли пациента нужно послать на МРТ, и э, исключать центральное происхождение нарушения обоняния. На МРТ это можно? Вот три основных момента. На МРТ можно увидеть, да, поражение центров. И... Но только на МРТ видим, mm -hmm. да. Только на МРТ видно. А, вопрос, сколько примерно во время заболевания, после заболевания может э, отсутствовать э, обоняние, обоняние? да? Вы знаете, и когда тоже? нужно очень, к врачу. Да. очень индивидуально. Некоторые пациенты э, говорили: у меня отключилось обоняние на три дня, uh -huh. на три дня, и больше ничего не было. А у вот других вот, которые приходят сейчас именно обращаются, говорят: у меня обоняния нет уже полтора месяца, то есть я ничего не чувствую, я, соответственно, не чувствую еду, то есть вкус, понятно, что раз нет обоняния, не будет и вкуса. Это взаимосвязанные вещи. Вот. По полтора месяца, говорит, я вообще дезадаптирована в пространстве я ничего не чувствую, я уже начинаю сходить с ума, у меня психоз. Ну, естественно, полтора месяца не чувствовать запахи. и ну, То есть по-разному. Вот. но ну, а, так как, опять-таки, инфекция молодая, а, еще длительных таких наблюдений нет. Поэтому максимум, что у меня было угу. да, в практике, это полутора месячное отсутствие обоняния. То есть еще пройдет немножко времени, может появиться пациенты, которые скажут, что у них и дольше его не было. То есть от трех дней до полутора месяцев на сегодняшний день, то, что вы видели. Ну, то есть вы назначаете МРТ какого-то определенного размера, да, своим пациентам смотрите вот эти изменения. И, ну, это просто вот вопрос сейчас в Ленде был. Да, если, если симптоматика выраженная, она сохраняется, то да, мы назначаем МРТ головного мозга, и они тогда уже нам приносят, и мы смотрим что там происходит. Угу. И по факту я поняла, что терапия уже какая-то есть определенная, которая направлена как раз-таки на восстановление, на ускорение регенерации, на поднятие иммунитета, чтобы человек быстрее восстановился. Да, есть. Но если это опять-таки явление энцеполита и сосудистого происхождения, здесь опять-таки назначаются непрямые антикоагулянты. Угу. Но... Должно помнить, что здесь ни в коем случае не должно быть никакого самолечения. Да, да. То есть это только из врачей, потому что антикоагулянты – это очень сложные препараты, сильные препараты, которые могут вызывать кровотечение и прочие неприятности. Поэтому ни в коем случае самостоятельно их применять нельзя. Да. Вот. Но самые банальные причины – это сохраняющийся отек в носу. Да, мы его, если увидим, мы его полечим, и мы начинаем с таких банальных вещей – а дальше уже, если мы видим, что плохой эффект, будем двигаться дальше. Я с вами согласна по поводу самолечения, обращения к врачу, потому что самостоятельно реально люди себя превращают в эксперимент, как действуют или иные лекарства вместе, потому что это все опасно. И после этого могут быть еще осложнения. То есть. И это же не всегда, я так понимаю, может быть коронавирусная инфекция, это может быть еще какая-то инфекция, и мы не всегда можем Конечно, понять. тем более сейчас начинается уже эпидемиологический период, когда будет и грипп ходить, и другие вирусы, риновирусы, риносинтезиальные вирусы и прочие, да? угу. То есть как бы сейчас начинается межсиз... то есть перепады температур, вот сейчас пока не установится холодная погода, мы будем видеть всплески вирусных инфекций. Но, естественно, сталкиваясь с вирусной инфекцией, мы сейчас все насторожены по коронавирусу. Хотя, вот такие периодические пациенты тоже бывают. Пришел вроде УРВИ, а через два дня сдал там антитела, оказались там или мазок сдал, а оказалось, что болеет коронавирусной да Вот, То есть она в большинстве своем протекает, как обычная ОРВИ, при том не тяжелая ОРВИ. Mm -hmm. В большинстве случаев это обычная ОРВИ, и нам с этим жить, и э, теперь уже и... Э, ну, мы уже никуда от этой новой инфекции не денемся. То есть она будет с нами. Просто непонятно... Э, то есть э, прививка тоже не дает стойкого иммунитета. Прививка дает там может на полгода эффект то есть все очень много сейчас вопросов. Очень много. Мы же не будем теперь э, изолироваться до кончания, до искончания света, да, пока второе пришествие э, не, не свершится и мир исчезнет. Да? мы же не будем до этого момента теперь изолироваться. Мы не будем, конечно, она э, скорее всего как бы людская популяция каким-то образом или адаптируется к этой инфекции или она изменит вот, характер течения своего. То есть трудно прогнозировать. Вот, но... Меня несколько смущает количество антисептиков, которые сейчас используют, потому что мы же их и вдыхаем, а они на дыхательные пути тоже действуют. Вы можете не отвечать на этот вопрос. Я просто как человек, который мучается аллергией от антисептиков, так вот акцент сделала. А вот так, конечно, с... Мне кажется, самостоятельно пить антибиотики, обливаться антисептиками, если у большинства это протекает легко, ну, о определенные... антибиотиках вообще речь не идет, потому что ни в коем случае, это непонятная тактика, зачем при вирусной инфекции, даже коронавируса, uh -huh. там никакие антибиотики не показаны. Они показаны, если мы видим усиление симптоматики, да, то есть ее усугубление. Uh -huh. Как, бы как вторую волну. То есть тогда, когда уже мы видим на лицо присоединение вторичной микрофлоры, тогда да. Но при сразу там никаких показаний нет, никаким антибиотикам. И даже если ну, боятся тяжелого течения и таким образом делают профилактику тяжелого течения, то эта тактика тоже совершенно неверная. Антибиотиками вы... Не сможете предупредить тяжелое течение коронавирусной инфекции. А только ослабить иммунитет. То есть они показаны только в определенный момент, если на то есть показания. Понятно. А вот э, вопрос к обонянию: еще вопрос вкуса могу немножко подключить. Вкус тоже пропадает? Вкус пропадает, да. Потому что это наша физиология. То есть, если вы не чувствуете запах, то вы не чувствуете вкуса. Это взаимосвязанные вещи. То есть, идет, то есть поражение не идет в вкусовых рецептах. Угу. То есть, вкус мы не можем ощущать без запаха. Угу. То есть, если вы не чувствуете запах, то вы не будете различать вкусы. Это просто физиологически очень взаимосвязанная вещь. Да, понятно. Одно без другого быть не может. Но поражения нет. Мы не, не чувствуем вкус именно из-за того, что нет запаха. обоняния На каком этапе нужно бить уже тревогу и бежать к врачу и, по поводу обоняния? Я просто вот сейчас скажу, ну, задам этот вопрос, потому что мне тоже кажется, что он важный. Если вы, говорите, вы знаете, здравый, слон, сложно это... ответить на этот вопрос, сложно. Но я думаю, тоже это вопрос очень такой... Ну, относительный, что ли. Сложно дать какие-то сроки, но я думаю, до двух недель подождать можно. Вот если через две недели уже обоняние не восстанавливается, тогда лучше, конечно, обратиться, чтобы мы уже его подстимулировали и взяли под контроль. Потому что если это поражение именно нервно-рецепторного аппарата, то потом уже могут возникнуть необратимые изменения, которые восстановить будет практически невозможно. Хотя, видите, у, моей, у моего фельдшера из МХАТа через 10 лет мы улучшили обманятельную волну. же волшебник. Пойдем делать сэнфи. У меня уже есть селфи с вами, но я еще приду. Обязательно. Подведу тогда резюме нашего сегодняшнего разговора, подытожу, то есть из, из нашей беседы я хотела подчеркнуть, правильно я поняла, что потеря обоняния это не специфический симптом для коронавируса. Но Дальше у 80% Нет, встречается. Второй момент. Но распространенный именно как симптом. Uh -huh. Второй момент. То есть это не всегда поражение слизистой, то есть не всегда отек, а иногда еще поражение зон мозга, которые да. отвлеча... отвечают Дальше за обоняние. И что обязательно нужно То есть более сложная причина, да. И если есть какие-то изменения типа слабости, тошноты, головокружения, потери ориентации, то обязательно нужно делать АМРТ и идти к врачу. Смотреть, верно, что происходит да. с головным мозгом. То есть это говорит в пользу того, что изменения носят центральный характер. А это может быть все очень серьезно. Угу. А про антикоагулянты тут задают вопрос: что такое антикоагулянты? Посмотрите в интернете. Мы, ну, эфир немножко на это не рассчитан, но, грубо говоря, это разжижитель крови, самостоятельно не пить. Вот еще раз пересмотрите эфир. Да. Нарушает, он нарушает свертываемость. Uh -huh. Там просто могут тромбы еще. Антикоагулянты нарушают. Тромбы. Да, там могут другие еще тромбы образовываться, поэтому, как бы самостоятельно не назначайте, они очень разные. Боже упадет это очень серьезные вещи, поэтому. Сами туда даже ни в коем случае не лезьте, не углубляйтесь в эту тему. Uh -huh. а, вот, и если вот эти все симптомы есть, то обязательно к врачу. В целом нужно лежать дома, пить чай, беречь себя. Если есть какие-то проблемы с сердцем, с давлением и состоянием, то уже тогда врачебная более тяжелая. Но будет. обильное питье никто не отменял. Uh -huh. Обильное питье при вирусной инфекции, в том числе и при коронавирусе. То есть обильное питье обязательно. И физическую ну, тоже оно влияет на несколько патогенетических звеньев. И исключить, наверное, физическую нагрузку, потому что многие говорят, что хуже становится. Безусловно. А когда безусловно. безусловно. Никаких физических нагрузок. У нас народ вообще пациенты. Ой, пойду в зал. Какой зал? Но ну, при коронавирусе вы не пойдете в зал, потому что там может быть элементарно дикая слабость. А при обычных соплях, там чуть или там горло болит, народ сплошь и рядом ходит в фитнес залы продолжает все. Да нельзя этого делать. Физическую нагрузку всю нужно исключить, отменить. То же самое, что бани, сауны. Баня, сауна может помочь на только на предвестниках вирусных заболеваний. А если заболевание уже развилось, то бани, сауны тоже противопоказаны. И вот еще один момент который я хотела бы поднять это по поводу обоняния отека и гипоксии то есть вот слабость вот эта которая есть она возникает еще из-за гипоксии в том числе или из-за поражения мозга или непонятно нет все таки она, если про коронавирусную инфекцию мы говорим то она все-таки имеет центральное происхождение опять-таки связано с Мелкими кровоизлияниями, микроскопическими кровоизлияниями в мозг и развитием энцефалита. Понятно. А... То есть это не из-за того, чтобы не дышите носом, потому что вы можете продышаться и ртом, и гипоксии никакой не будет. Это именно центрального происхождения. А, есть у вас еще 2-3 минутки, чтобы мы пос посмотрели, какие вопросы, может быть, на вопросы ответим? А ну да, буквально пару минут, потому что тоже надо идти на прием. Ага. Так, есть ли влияние, ой, но это уже не, не касательно коронавируса, ну так, спрошу, если, есть, есть, есть влияние верхнечелюстных пазух на резонаторные свойства и тембральный окрас голоса? Да. Вот, это там вопрос. Конечно. Гайморовые пазухи входят в систему головных резонаторов, и они, безусловно, вместе с остальными пазухами будут влиять на тембральные характеристики. Кстати, если есть слушатели, те, которые интересуются голосом сейчас, угу. раз такие вопросы поступили, не забывайте, что у нас вышла сейчас книга Руководство по голососбережению. Вы можете у меня в клинике ее приобрести. 500 страниц информации, где, кстати, это все написано. А у вас есть? Еще и как голос. Аудиоверсия этой книги. Нет, нету и не будет. Ни аудио, ни электронное место. Ага. Благодарят вас за то, что вы нашли время и рассказали столько полезной информации. Я вас тоже благодарю, потому что я знаю, насколько вы заняты, и у вас не так просто. Ну, да. Большое спасибо за приглашение. Спасибо за спасибо. Пожалуйста. <смех> <Может, спасибо, да. смех> Все, тогда вы можете переходить на страницу Льва Рудина, смотреть про книгу, что касательно голоса сбережения, обращаться в клинику за помощью. Он большой специалист в этом вопросе. <смех> да, это честно, мне не есть чем поделиться. Я думаю, может, по поводу голоса, может быть, отдельный потом эфир соберем. Ну, договоримся по поводу отдельного эфира. Все, всем до свидания. Эфир будет сохранен, также например, да. на Ютубе. Большое вам спасибо, что вы подняли такую важную тему. Это очень важно для людей сейчас. Спасибо. Так что до новых встреч. В эфире. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.